И сегодня я хочу позвонить Леди Диане Итак, давайте звонить Вот видите, это Леди Диана Звоню Вот, смотрите Леди Диана не берете? Подождем, может Леди Диана нам перезвонит А если вы поставите еще 100 лайков я вам скину номер Лади Диана. Ну что, ребята, ждем. Идем. Смотрите, как ну, Леди Дядя Лади Диана. Я рада тебя видеть. Можно я к тебе приеду? Куда я не 28. Хорошо, жди меня и снимем эм, все совместные видео. Все, что ли? вы сами видели. Леди Диана нам позвонила, если вы наберете 100 лайков, я скину вам внизу э, Леди Дианы номер. А сейчас подписывайтесь на мой канал, э, не забудьте про колокольчик и не пропускайте новые Пока. видео.